Я Татьяна Крушановская. Э -э Уже чуть-чуть больше года я нахожусь в пространстве моем, и впервые услышав о том, что готовится курс про зрение, моя душа поняла, что это мой курс, и я обязательно должна на нем побывать. Я счастлива, что прошла его вместе с мастером, вместе с дорогой Ириной. Потому что этот курс, он не только про физическое мое зрение, он про зрение мое внутреннее, про э, мое мировоззрение. И я очень четко увидела связь моих физических глаз и то, что я вижу в жизни, с тем, как я думаю, что я думаю, и насколько высоки мои внутренние вибрации. На курс я пришла с достаточно сильными проявлениями астигматизма и э, одновременно близорукости и дальнозоркость. Я даже не знала, что такое может быть. Э, врачи мне говорили, что один глаз практически не поддается корректировке очками. Ну, я с этим как-то свыклась и не обращала уже внимания. И вот где-то в середине обучения я обнаружила, что… Оказывается, многие предметы имеют цвет. И когда я об этом сказала, все вокруг удивились, так оно же всегда такого же цвета. И для меня это было открытием. Я заметила, что предметы вокруг, они не плоские, как на картинке обычно. Они все объемные, имеют 3D, 4D объемы. Я стала видеть глубже и, может быть, даже не обязательно, не точно физическим зрением, но общая картина теперь, то ли третий глаз открылся. Я не могу объяснить э, всего, но э, я стала гораздо лучше чувствовать себя и увереннее, идя по улицам, заходя в магазины, там, где раньше я не могла обходиться, не прищурив глаза. И благодарю за это мастера Анатолия Александровича, Ирину Игинашеву, которая поддерживала всех кураторов, которые были вместе с нами. И рекомендую каждому пройти этот курс.